Привет, аудитория. Ну что, у нас очередной разбор боя 271-го номерного турнира UFC. Это легкий вес. Насрад Хаспарат против Бобби Грина. Бобби Грина старше своего оппонента почти на 10 лет. Но, тем не менее, он не проигрывает Хаспарату в каких-либо показателях. В дарке, я думаю, он даже потехничнее будет. Ну вот. Но это два бойца, которые любят проводить свои бои в ударном стиле. Борются они редко. И я думаю, этот бой будет не исключение. Но я хочу сказать, что это оба нестабильных бойца, потому что, ну, что Бобби Грин может как выиграть, так и закатать вату. Таких эсперат, судя по последнему, по крайнему бою, тоже может закатать вату. И я так понимаю, что за Хукер, он вообще, тренировался ли он, потому что он проиграл бой просто... Пукиров деклассировал, он не знал, что там делать. Решение и окончание этого боя будет зависеть от настроя соперников, в частности, от мотивации. Я думаю, что у Хаспарата все-таки есть мотивация, потому что после такого обидного поражения ему надо обязательно, ну, желательно его закрывать победой. Потому что если все увидят, что у молодого бойца 26 лет такое настроение на бои такая несерьезная подготовка, то вполне вероятно, что 1-2 проигрыша и его уволят. Если вы какую-то экспресску хотите закатать, можете попробовать менее рисковый коэффициент поставить 1,67, что не будет досрочного окончания боя. Ну, а можете рискнуть, поставить на победу Хаспарата, если вы болеете за него. На его победу решением судей с коэффициентом 3,6. Неплохой коэффициент. И есть большая вероятность, что э, так случится. Потому что маловероятно, что они смогут друг друга досрочить, потому что это довольно-таки стойкие бойцы. Свои мысли по этому бою оставляйте в комментариях, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки. Все, давайте до следующего разбора.